Хочу пригласить к себе такого человека, которого зовут Марьяна Горя. Ага, да, ты первая. <смех> <смех> Марьян, держи, держи сертификат, это твой сертификат. Да. Мариан, скажи мне, пожалуйста, а вот, вот, э, э, что ты хочешь сказать э, по поводу этого обучения, что у тебя получилось лучше, что, что изменилось в процессе обучения вот до сих пор? Ну, стало легче общение просто, ага. э, стало легче в тех моментах, когда мы сталкивались с проблемами и думали, что так неправильно, оказалось, ага. что это правильно. Ага. То есть есть некоторые моменты, которые просто для нас стали более понятными в общении с покупателями и легче стало показывать и пользу и покупателями и от нашей компании и от обслуживание персонала, то есть чтобы покупатели видели, что мы действительно для них стараемся. Просто это стало легче доказывать. Им, вот. Хорошо. И вообще... Ага. Просто... Я просто стала для себя понимать, что я могу сделать то, чего раньше думала, что не смогу. Вот и все. А вот скажи мне, пожалуйста, вот процентом соотношения, что-то у тебя изменилось в области продаж, но ты там что-то выше, больше, как-то что-то изменилось по поводу продаж. Месяце, плюс 10 было недавно. Плюс 10 закрыли процентов. январь, я еще не знаю, но последние ага. дни, да, было плюс 10. Хорошо, хорошо. А, а вы еще не, ты еще не знаешь, как январь закончился у вас? Ну, да, еще подсчетов не было. Хорошо. А скажи мне, пожалуйста, вот что бы ты сказал тем людям, которые бы хотели, вот, интересуются обучением вот, подобного рода? Вообще, нужно, никогда вообще? не поздно, конечно. Всегда нужно узнавать что-то новое А чем оно может быть полезно вот новичкам, например? ну Но новичкам вообще очень полезно, мне кажется, да, эта программа это очень для, для, да, для новеньких. Для новеньких очень будет шикарно. То есть, да. если мы еще старенькие продавцы сталкивались с некоторыми проблемами и нам мы просто их где-то подкорректировали, mm -hmm. то новеньким будет очень удобно, очень хорошо узнать, полезно, полезно, да, mm -hmm. о том, что чтобы сразу как столкнулись, решили для себя эту проблему. Хорошо. Чтобы не, не оставалось это проблемой. Чтобы угу. это сразу решалось. Поэтому это... Желаю высоких продаж тебе. Спасибо. Ну, значит, да, спасибо.